здравствуйте дорогие друзья мы сегодня продолжим с вами наши короткие видео обзоры и сегодня мы с вами поговорим что же такое ботулотоксин Итак, так ботулотоксин это нейротоксин если простыми словами брать это то вещество которое блокирует передача нервного импульса. На каждой мышце у нас есть рецептор, к которому подходит аксон или нервное окончание от спинного или головного мозга, с помощью которого наши мышцы и сокращаются непосредственно, сигналы передаются и сокращаются мышцы. Ботулотоксин садится на этот рецептор, если говорить очень простыми словами, и блокирует передачу этого нервного импульса. То есть один из самых часто задаваемых вопросов, которые задают на приеме, это как будет реагировать, что со мной будет, не раздует ли меня. Очень часто ботулотоксин путают с филлерами. Это не филлер, это никакого львиного лица, каких-то больших объемов, ничего такого не будет, потому что он, ботулотоксин, это просто, считайте, он выглядит как водичка, он разведен физраствором и просто происходит блокировка нервного импульса и расслабление мышц. У нас есть понятие, как статические мимические морщины. Вот это к следующему вопросу, не рано ли мне начинать бутылотоксины. Иногда бывает такое, что уже поздно. Так вот, при мимической морщине, это та самая морщинка, которая образуется в активную мимику. То есть у нас сохраняется мимика и происходит образование кожного заломчика. А статическая морщина, это та самая морщина, которая уже у нас в статическом спокойном состоянии, уже видна. И такие морщины уже... Чаще всего как не корректируется ботулотоксин. То есть профилактировать их немного можно, но уже, чтобы избавиться и вернуться в прежнее положение, нужно прибегать уже к помощи как раз-таки филе, к заполнению. Второй вопрос – это по поводу не опустится ли у меня лицо. Что со мной будет, не перекосит ли меня? Друзья, ну это, конечно же, очень нужно сильно постараться, чтобы навредить вам. И все здесь зависит, конечно же, от специалистов, если честно. Потому что везде, я надеюсь, везде используют сейчас сертифицированные препараты, у нас уж в клинике точно, поэтому здесь все зависит от дозы, от тех именно начальных доз, с которыми вы, вы работаете. Чаще всего на приеме я советую разбить, особенно когда человек приходит ко мне первый раз, я советую разбить первые именно инъекции на там, два раза. Вы приходите первый раз, я вас вижу первый раз, вы меня тоже, вы не знаете, как я работаю, вы не знаете моих рук, поэтому чаще всего я работаю в первую процедуру низкими дозами, маленькими достаточно, либо средними дозами, если, например, есть какой-то дефект, который хочется исправить здесь и сейчас. И вы ходите в течение двух недель. Особенно, если девушка первый раз вообще делает ботулотоксин и вообще не понимает, что это такое. Потому что иногда бывает такое, что а, непривычно достаточно. У меня был один такой интересный случай, когда девушка очень активно пользовалась свои межбровные морщины и она вот очень сильно межбровными мышцами она очень сильно хотела избавиться от межбровной морщины и первый раз ко мне пришла я сделала ей стандартные дозы не чуть чуть меньше Она настолько было для нее непривычно что она пришла ко мне через две недели и сказала уберите мне это у меня болит голова я все время пытаюсь сжать свои брови мне не получается нам пришлось с ней подождать пару месяцев, конечно же, все прошло, мы с ней работаем теперь более низкими дозами, чтобы ей было привычно, но вот, вот я пошла на поводу у пациента, и произошло такое. С тех пор я так не делаю. Вот, теперь опустится ли? Так вот, все зависит от дозы. Это дозозависимая процедура. Чем меньше доза, тем более естественная мимика. Поэтому всегда разбивается, ну, чаще всего разбивается. Если это тот пациент, которого я уже давно веду, которым я уже давно работаю и знаю наизусть просто каждую морщинку и каждую дозировку, то тогда, конечно же, мы уже не разговаривали, ложимся на кушетку и делаем то, как, как обычно. Следующий вопрос, который я хотела бы разобрать, это по поводу того, что какие препараты вообще существуют. Часто приходят и задают вопрос по поводу, чем лучше, что лучше, ботокс или диспорт, извечный вопрос, что было раньше, курица или, или яйцо, так вот, существует у нас в стране 6 сертифицированных препаратов. Всех перечислять не буду, мы работаем несколькими, мы работали, каждый из врачей нашей клиники, естественно, работал со всеми препаратами, все попробовали. И мы просто пришли к такому консенсусу, что кто, чем любит работать, и пришли к выводу, что самым часто использованный это диспорт и ботокс. Два сертифицированных препарата для вас, как для пациентов, абсолютно нет никакой разницы, чем мы с вами работаем. Имеет разница для нас, для врачей. Как мы разводим, в какой концентрации, как, как бы, как, в каких дозировках мы это вводим, это все имеет значение для специалистов. Для вас имеет значение именно а, то, что часто бывает такое... Фактор э, при использовании, например, там, диспорта одного из препаратов, либо там, ботокса, несколько лет вызывается э, вызывает такое привыкание, так сказать. И тогда мы просто берем и меняем препарат. Мы переходим с безспорта на ботокс, и также прекрасно ботулотоксин берется. Либо на какой-либо другой препарат. Э, и чуть-чуть поподробнее я бы хотела сегодня поговорить про нижнюю треть нижняя треть и как она корректируется часто приходят молодые девушки с запросом того что что-то не так внизу хочется облегчить давайте сами сделаем ли политики и тогда мы делаем несколько простых тестов на то что э, есть ли у них гипертонус в нижней трети либо гипертонус именно жевательные мышцы почему жевательная мышца находится у нас вот в этой области и чаще всего гипертонус в этой области вызывает такую отечность, пастозность как в средней трети, так и в нижней трети лица. И небольшая грузность в нижней трети, конечно же, она видна. Бывает такое, что мы вам покажем потом примеры, молодая девушка с тонкой подкожной жировой клетчаткой пришла с запросом облегчить нижнюю треть, сделать более овальным лицо, более женственным его. Вот. Мы сделали несколько липолитиков по запросу пациентки, но затем я поняла, что это абсолютно бесполезно, и мы скорректировали именно жевательные мышцы. И можно посмотреть, как, какое стало женственное лицо, как оно сузилось и как хорошо выражена именно четкость нижней трети у девушки. Итак, для чего корректируются вообще жевательные мышцы и что происходит при этом? Корректируются они чаще всего при проблемах, как я уже сказала, с пастозностью, также при проблемах с гипертонусом, то есть часто приходят девушки с жалобой о том, что я просыпаюсь, у меня сжаты зубы, что с этим делать? Головные боли, вот я яркий тому пример, я покажу себя также в презентации, потому что я яркий тому пример, что у меня были, ну и продолжаются, если я не корректирую, сильные негринозные боли, если я не корректирую жевательные и височные мышцы. Также мышцы шеи. Итак, для чего же все же корректируется? Жевательные мышцы, с какими жалобами все же к нам приходят чаще всего пациенты. Это с жалобами, как я уже сказала, на отечность, на отечность в средней трети, отечность в области век, то есть нарушается лимфоток, и с помощью корректировки гипертонуса жевательных мышц мы улучшаем лимфоток, тем самым дренируем эту область. Следующие из жалоб это частые мигрени. В этом случае мы корректируем жевательные мышцы вместе с височными мышцами, часто проходимся по задней части шеи, также расслабляем, тем самым, опять же, улучшая кровоток, улучшая микроциркуляцию. И третье – это с целью профилактики раннего стирания зубов и также с целью профилактики раннего старения. Если вы определили у себя один из этих признаков, то, скорее всего, гипертонус сжимательных мышц у вас есть. Это легко корректируется всего лишь несколькими инъекциями ботулотоксина. Вы можете обратиться к нам за абсолютно бесплатной консультацией, мы можем посмотреть, убедиться в этом, и мы всегда вас ждем. Всего вам доброго.